Всем здорова. Готовим баху к грунтованию и к открасу. Это будет все в одном. Как бы тут особо по грунтованию сейчас так расскажу и потом покажу, что сделаем. Здесь кислота, кислота. Ну, везде по открытому металлу кислота. На вот этих двух элементах будет грунт автолевел, который идет под мокрый по мокрому. тут с чуть-чуть с таким извращением будет. Ну, покажем, расскажем, зачем будет сделано. Здесь. Расчищена тоже, везде кислота И наполнитель даже Здесь Саша порасчищал Там, где были сколы вот Он еще не подочищал, специально оставил показать Что именно вот под сколами происходит Хотя оно сильно заметно не было Что там вообще что-то есть Вот, вот Тут на торсе снялось хорошо, просто сразу Низ Это именно там, где вот есть сколы Тут, тут был, но ну, я так понял, вытерлось Или не было ничего с ним но они получаются такие легкие поверхности, Это где есть скольчик, поскольку металл оцинкованный, там оно все начинает работать потихоньку. Вот. Хотя можно было сделать по быстрой технологии их прошпатлевать тоненько грунтовать. И покрасить. Да, и через годок вот это вот закрытая под покраской я, кстати, начинает... А я тебе типа, как? Видно было, я видел видео Но его не, показывал. Металл. Он внутри и краска не раскрылась. Я говорю, там под ручкой... Так он сам металл, такой бубырь -бубырь там бубырь. А, на металле? Понятненько. А, кстати, небольшая такая, знаешь, как на, на грунте уйдет. А тут, там, где я дергал вчера, не выдергалась, пришлось протянуть. А так все ровно, да, было? Ну там я не достал, просто физически не могу долезть. Да и сюда физически. Там чисто на ага. Сейчас это все мотуется и грунтуется тоненько-тоненько, грунтуется так, чтобы чисто поубирать вот эти переходы. Чтобы не наваливать всю толщину, а снимать до голового металла ну, не имеет, как вчера уже выяснилось, не имеет никакого смысла именно ну, вот эти боковушки. Потому что это чисто из-за того, чтобы поубирать сколы, то есть сделать тонкий ремонт. Слой наваливаться жирный не будет, добавится к окраске, ну примерно там в районе полтинника вместе с краской и лаком если снимать все это дело в ноль ну это удорожает очень сильно удорожает процесс и как бы как бы нафиг не надо ну, это час, работы. А, ну час работы там куча наждаков другой тип грунта и понеслась да. потом потом это все дело больше еще так то оно все ровно но все равно тут уже не прокатит поскольку есть места которые надо именно а, чухануть на наполнителе то есть ну, под то вот так сюда не можно было всё, да, место, если но... бы можно было тогда в круг все да мокрый по мокрому и сразу открашивать ага, тут не покатит. уже нажаль так зайдем к сынку в гости пока у нас были гости он тут оклеился уже кислотой все провалил что нужно процедура какая сейчас капот отвален кислотой Отвалится он сейчас грунтом мокрый по-мокрому, откроется, и потом расклеются крылья, доработаются кислотой крылья. Это крыло тоже пройдется мокрый по-мокрому. А вот тут весь борт пойдет под э, сухое, ну, под сушняк. Хотим о вот то и вот то, не перетирать наждаком, ну, разве что, там соринки подобрать. Чуть пробежаться с кучбрайтом обезжириться и окрашиваться. То есть этот грунт автолевел позволяет окрашиваться на него там в течение трех дней без перетирки. без Беспроблемно. То есть мы этим и займемся. Посмотрим, что тут Саша сделал. Так, Саня залил бампер Целиком по бортам он прошел значит какой прикол он сделал он прошел авто левелом у него оставалась капота он прошел по кузову получается носик вот я увидел носик в авто левеле а здесь он по авто левелу прошел еще наполнителем тоненько тоненько чисто так перебиться то есть не заливали даже все Потому что из вот этого всего, что видно, ну вот это, конечно, белое где четко видно, останется в грунте, а остальное все перетрется под нуля. Так, тут Тут все автолевел. Или, или нет. Так, автолевел у нас вот такого цвета. А этот. Чуть-чуть светлее. Значит, это грунт наполнитель. Вот да. Я, знаете, как когда не видел, самому интересно пройти посмотреть, что к чему и что куда. Тут в отворот под первый краешек, чтобы можно было спокойно потом вглубь переклеить валик и прокраситься нормально. Чтобы не было проблем. По планам, значит, сейчас у нас по времени пол второго ночи да, да, мы так работаем когда очень надо с утра тут слои не толстые, поэтому с утра приходим, у нас обсуждение шло полным ходом в каком плане с радостью бы снялся капот если бы не гайки, которые ни разу никем не кручены и если мы снимем капот отсюда есть огромные шансы, что Точно так же его не поставить Хотя, знаете, мне кажется, что он уже крученный Потому что я вижу какие-то какие вот так вот приближу, покажу Какие-то движения по гаечкам тут были Поэтому мы еще все внимательно с утра обдумаем Обсмотрим, но Такой полигон, конечно, лучше бы красить снятым Это будет более чисто, более качественно и не накосячиться на крыльях потому что красить, если что, все равно придется мне Саня на месте стоим и будет тяжело его пр... протянуть сейчас я его закрою то есть я, в принципе, со своим ростом я туда дотягиваюсь чтобы пролокировать, пройти хоть так дотягиваюсь хоть так в легкую половину перекрываю Саньку будет тяжелее Количество мусора, которое при покраске в сборе, как ни крути, больше, чем количество мусора при покраске в разборе. Ну, такое, с этой мыслью надо переспать. Можно было бы покрасить отдельно бампер, капот, бампер, навесные части от бамперов подготовить, окрасить. А отдельно открасить кузов. Было бы неплохо, но посмотрим как пойдет. Если нет, то будем угонять все за один заход, кроме на весухе, которая сейчас снята. Ой, ладно. Много размышлений. Посмотрим, к чему мы придем утром. Все-таки решили снять мы этот баркасик. Потому что так ну, будет удобнее и лучше. Беру 400. Сейчас поподтираем тут лорсинки, которые летели из капота изнутри это грунт мокрый по мокрому его весь перетирать именно так, чтобы перетирать не обязательно, но при одном условии, что элемент должен быть ровным в принципе его можно пробежать весь конечно, но я сейчас 400-кой соринки, которые ощутимые на руку а, пройду перебью В шестисоточке можно в принципе на бруске пройти его Есть вот так у меня погладить. Можно вообще ничего не делать. Но тут, поскольку цвет такой прикольный, симпатичный, то я его, наверное, шестисоточкой поглажу, пройду. Надежнее будет. Красить буду отдельно капот, бампер и чуть-чуть мелочевки. И, наверное, я попробую ради эксперимента. А, ну, кузов там много как бы объема. Тут капот, бампер. И даже если мелочевка, то что углы валяется немного. Вот попробую ради прикола покрасить, не включая вытяжку. Что у меня получится. Вот очень мне интересно узнать. Ну, понятно, что я включу вытяжку, когда отлокируюсь, чисто так, выйдуть опыл. Но так я открашусь, то есть в горизонте этот капот. Я его открашу, посмотрю на него, есть ли какой-либо пыл. То есть нам нужно понять причину, где, где из-за чего в камере есть мусор. То есть если при покраске без вентиляции мусора не будет, это да, это однозначно. Понятно, что сыпет именно потолка, хотя блин, раз на раз, то раскрасили, ничего с потолка не сыпало, салфетки на водерала ворсин, раскрасили, блин, есть мусор с потолка, как его понять, где и от чего Это сложновато. А трется автолевел замечательно. Прошла ночь, просто ночь. В помещении было не жарко градусов, наверное. 19-20 что-то у нас похолодание летом пришло. И высох он, трется, крошится. Без пылеотвода, без нифига. Сетка. Занеслись в камеру. Все подготовлено. Вот это вот все, что красим. Проверим заодно. Кроме того, что я хочу покраситься без вытяжки, посмотреть на а сорность, откуда она а Проверим заодно Можно ли в условиях гаража покрасить водой Насколько это сложно а Насколько это долго И что мы получим на выходе Так, у нас сейчас Здесь разведен селер. А нужно Прогрунтовать вот эти вот элементы селером, Потому что тут а Мелкие скольчики Слегка протянуты поклон, чтобы не перетираться в ноля тут в ручках насколько возможно было все замотовано но там силер нам усилит адгезию и гляну, что там остается может быть тоненько пройдусь по бамперу там во всяких низочках, на верхней полочке потому что бампер подготовлен под 400 на машинке 5-м. -мм. ну глянем, останется, пройду будет мало, развел 100 грамм ну, по идее 100 грамм не хватит Сейчас тут подачу. Количество материала позакручиваю почти в нуля. Слой, слой нужен тоненький. 0,7. Так, ну по грунту у меня тут еще осталось прилично, поэтому я, наверное, пройду и бампер. дули, и у меня тут еще осталось даже. Это 100 грамм продукта. Так, ну, есть чуть-чуть туманчик. В камере летает опыл. Оставляю на 40 минут. Ничего не трогаю, ничего не включаю. Прихожу после этого, протираю липкой салфеткой капот. Все эти элементы посмотрю, может где-то что-то надо пошоркать, подтереть. И приступаем как раз 40 минут прошло. Я пошел пообедал. Приходим, проверяем. А тут вот есть маленькая. Берем ультрафайн. Уголочком. Самая главная задача. Только в одну сторону. В любую, но в одном направлении постоянно. То есть туда-обратно ездить нельзя, когда... Вот притулили, только в одну сторону. В любую. Иначе будет скатываться катушек. То есть он сухой для перетирки, вот такой. Но именно перетирки мотовать по кругу... Еще не проканай тут я увидел сориночку то есть вот так он трется замечательно все убирается можно спокойно обезжиривать ой господи обезжиривать. протирать липкой салфеткой обезжиривать ничего не надо я даже больше скажу нельзя Ну так все неплохо зачем я обрабатывал сам бантер да потому что он был подготовлен на 400 лишь и все поэтому лучше эти перестраховаться и перегрунтоваться потому что рисачок ну, 400 а 600 что не перетирали чтобы не сделать протиров нигде Чисто, чисто так. И такими движениями. Вот такими движениями мы заканчиваем. Так, давайте пройдемся теперь по капоту. Липкой салфеточкой. Ага, слышно. Ну, вентиляция не работала. Слышно, что припыл. Есть небольшой но есть его сейчас собираем потому что красить на припыл не гоже. хоть это и селер но он тут напрямую не заливался у нас поэтому вот видите беленько, это все селерочек а так раз и капот сразу полностью хладенький все нормально то есть приплыл силера он просто напросто не прилип посмотрим как оно будет краситься у нас. Это э, готовая базовая краска, слитая по коду. Еще раз вот так хорошо ее переболтаю, потому что я ее смешал часа два назад. Хуже не будет, так сказать. Что, Приступаем. хорошую но ну, знаете снимаю маску в помещении запах конечно присутствует но нет пыла. тумана вообще нет от воды интересный факт возьму сейчас драйджет обдую это все дело воздухом просушу и буду кидать еще слои до полного укрывания снимать не вижу смысла потому что ну, красим до да красим да это был скажем так первый слой будет еще один он следующий будет чуть мокрее Посмотрю, как укрывает. И, возможно, 2,5 будет. Если нет, то вот 3,5. Но я лучше сделаю тоненьких 3. Потому что обдува постоянного нету, Чтобы не затягивать процесс сушки. Давайте глянем сейчас, сколько время. 2 часа дня я кинул первый слой. Посмотрим, во сколько я приступлю к лакированию. Просто так, ради сравнения времени. Так все неплохо. На зеркалах это один слой. да. Вот тут был протир. Все укрыто. В принципе, кроет краска хорошо. Все, положил я последний слой. Эффектный, выравнивающий на все элементы. Сколько времени? Полчаса у меня заняло. Это я сюда еще положил. Получается два. Назовем так, два полных слоя, да. То есть я сделал, а, после того, как вам показал. Раз проход, подсушил его. Два проход, легенький, подсушил его. И эффект только-только положил на капот последний. Ну, надо еще, само собой, обдуть Хоть он и матовый, Ну пускай еще мы добавим К этому всему делу 15 минут То у меня покраска, получается, заняла ну, там, 40 минут Это без обдува То есть, как, как видите, все еще Удивительно, база Вот я сколько красил ну, Нету тумана от водной базы Есть запах, тумана нет Надо хоть вдохнуть Обдую все драйджетом Пойду сейчас лачок разведу Пока настоится лачок я обдую Драйджетом, помою и вату Подготовлюсь К лакировке И будем лачиться Лачиться будем двухслойником Сикинсом, попробуем его Прислали мне На пробу Как раз на бэху, мне хватит литра Пощупаем, если будет интересен Лак, именно по блеску По блеску, по сушке может будем брать может быть. Так, все торцы тут вот так вот сделаны, чтобы ничего лишнего не красилось и чтобы мусора не летело. Тут уже прокрашено вот так в ребро, потому что сохранять там просто нечего. Тут, получается, были сколы, сколы, сколы, там сколы. Их пришлось содрать, счесать, чтобы можно было покрасить. Эх, еще раз глянем на время. Я ничего не обдувал. Я просто оставил вот так на полчаса. Пока развел лак, пока потрендели, постояли там. Протирать ничего не надо, потому что я все поподбирал, что нужно было. Был такой, знаете, микро какие-то там, ну, что-то вот как будто упало, да. Ну, нашла, кстати, надо шла, сейчас протереть себя, липкой салфеточкой протру. Поубирал все и припыльный прошел, как бы на припыльном ничего нет. Что, убирать нечего, я не буду его елозить лишний раз липкими салфетками. Когда не надо, не надо. Развел лака, развел полный вообще стакан под горлянку. Посмотрим, как как он ляжет. А, можно в два слоя его, либо же, а, если надо нарисовать шагрень, а тут беховская шагрень, хотя, блин, машина вся выпиленная. Что же делать с ним? Разливать в стекло или положить в шагрень? Короче, можно положить крупненькие капельки, которые между собой еле соединены, подождать пару минуток и сразу идти заливать. То есть, по принципу полутораслойного, но только не пыльца, а именно капельки. И влить его. Капот я буду делать сразу, скажу, в горизонте. Я сейчас начну с бампера, с зеркала, с ручек, пощупаю, как себя лак ведет. Потому что, ну, в горизонте капот не страшно делать, но все равно. Я сначала там пройдусь, потом положу капот и отолью его. И заодно посмотрим, сколько расхода будет.